Легкое, легкое, легкое, легкое, легкое, легкое, легкое, легкое, легкое, легкое, легкое, Yeah, kind Oh no, no. no. Oh Chill food You got you. Oh uh, uh. she Oh, long guess.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 Oh mm -hmm. really? Насколько денег Каждый его. О, блин, как Завоку <laughs> мне. <-гуми. laughs> oh, Я гадю. Дети, все, все. Я Я обголю. Не Я его вам.